Если вы реально хотите свою жизнь поменять, то вы должны четко понимать, что там должно быть. Напишите мне на e-mail, как вы это видите. Никак не видите, идите учитесь. Не умеете писать, идите учитесь. Не умеете цели ставить, идите учитесь. Есть все программы, чтобы и цели поставить, и энергия была и так далее. Первое, что я хочу вам показать, что энергия передается. Второе вдохновляющие вещи, вещи через осознание, через изменения, через трансформацию, вы освобождают энергию. То есть, если вы в жизни в свои меняетесь, растете, у вас всегда идет повышение энергии. Постоянная, она трансформируется на новый уровень, на новое качество, она меняется эта энергия. То есть, если у вас была энергия много и вы были довольны, то когда вы осознаете свою цель, у вас энергия может быть не начинает там из вас течь, да? Но она трансформируется она становится другая по качеству и все равно больше она как бы не знаю как это сказать ужимается да, в какую-то более тонкую вибрацию и ее становится все равно больше у вас и вы тогда но ну, если у вас есть вдохновляющая мотивирующая цель то вы идете к ней с этой энергией новой очень круто это проверено не только на себе но и на многих людях потому что вот люди с тренингов они особенно первые там месяц-два, ну у кого-то больше, у кого-то меньше, да, вот эта энергия она продолжает меняться и у человека еще идет этот, ну как бы, как сказать, машина накатом едет, да, двигатель выключен, но она все равно едет, если на тормоза не жать, если вы не жмете на тормоза. И вот тренинг прошел и у народа еще где-то два-три месяца их прет. И все получается, даже если они толком ничего не делают. А если еще и делают, тогда у них идет просто они едут по своим рельсам, едут и едут и едут. Это можно и нужно дышать. Ну, практики энергетические, дыхательные, да. Не дыхательные, энергетические практики, их очень много. Я их делаю и делаю, и преподавал очень много. Всякие различные каналы энергетически открываются, это тоже отдельный вид деятельности. Правильное питание, правильное там сон, пить водичку правильно и так далее. С деревьями там общаться, Ну, то есть этого очень-очень много. У меня где-то есть список, там 13 пунктов просто написал, ну, как бы так, сел из головы, написал, да, потом еще дополняли. Там есть всякие разные практики, которыми еще плюс можно наполнить себя энергией. То есть мы могли бы сейчас с вами сесть полчаса, там подышать, и у вас было бы много энергии. Окей. Но у меня к вам вопрос. А вы завтра бы сели подышать? Нет. А послезавтра бы вы сели подышать? Нет. Без наблюдения наставника, без работы с кем-то, вы все равно это делать не будете самостоятельно. Если вы делаете, то делаете. А если пробовали и бросили, то вы все равно делать не будете. Ну Только кто-то должен над вами стоять. Да? Я вам хотел сегодня показать, что энергия, она приходит вот через осознание. Тебе не нужно думать на год вперед.